Всем привет! Сегодня мы ходим по магазинам. Всего... Ой, сейчас мы в витуале, уже были в моде. После витуаля мы, наверное, тоже куда-нибудь может, зайдем, возможно. В конце покажем обзор, как обычно. Сейчас мы тут разные гели для души. Потом понакупали аж два пакета. Понакупили. Понакупили. Понакупали. Новое слово придумала. Походу, да. Так, вот такая вот бомбочка для ванны. Сердечко с блестками. Эту бомбочку для ванны мы купили в магазине моде. Вот. Потом такая вот. Ручка с таким вот единорогом, который крутится. Вот, мы ее купили тоже в магазине моде. Вот. Потом мы купили сковородку в магазине Мозе. Для каких-нибудь там оладушков, сырничков, там, для чего угодно. Тоже сердечко. На день влюбленных, наверное. Ну и не только. Ну да, я такого уже давно видела. Потом вот такой вот цветок, который мы купили тоже в магазине МОЗе. Написано «Анютины глазки». Вот, это какой-то такой цветочек, который ты там типа поливаешь, там ухаживаешь за ним, в общем. И должно что-то вырасти. Вот такие вот цветы должны вырасти, они очень гладкие. Попробуем. Попробуем, да. потом покажем, что получится. Угу. Такой вот маркер, тоже мы купили в магазине Мозе. вот такого вот фиолетового цвета. Маленький. Да, там были разные цвета, но мы решили взять именно фиолетовый, потому что розовых у меня уже очень много. Ой, какой симпатичный, он там с блестками. Да. да. Вот. Потом мы купили вот такой вот скотч декоративный, тоже буду им там разные блокносики обклеивать. Мы его тоже купили в магазине Моди, вот такой вот с цветочками, с блестяшками. Вот, потом мы купили вот такой вот гель для душа со вкусом банана с ароматом банана да. я его есть конечно не собираюсь поэтому с ароматом банана вот, очень вкусно пахнет мне прям очень понравилось мне кажется это самый лучший аромат который там только был поэтому рекомендую вот такой вот мы купили тоник тоже в магазине литуаль увлажняющий для лица Розовый. Вот, потом тут много разных чеков. Мы еще купили также вот такой вот ароматизатор <с, с папайей. Ну, я думаю, в комнату поставим мою там, ну или... Чтобы вкусно пахло, да? да? Такие вот палочки, теперь там куда-то так ставишь, и не нужно пахнуть папайей. Нам понравился этот тоже аромат больше всех, мы его решили взять. И мы взяли вот такую вот помадку Dolce Milk. А, кстати, как вы видите, для душа тоже Dolce Milk. И они оба с банановым вкусом. Мне тоже очень понравился аромат. Мне он больше всех понравился. Очень вкусно вообще. Нам так и хочется откусить. И запись это все гелем для душа. <свят> ну лучше не надо. <свят> ну да, желательно. <свят> вот. Потом Вот такой вот пакетик с Glory Jeans и мы там купили. Несмотря на то, что у меня уже есть джинсы, мы решили купить вторые джинсы. Мне они очень понравились. Они такие черненькие, потому что у меня есть синие, а черных у меня не было. Там был вот такой вот только размер в наличии, но мы решили это взять. Померили, вроде подошли. Мне очень сильно понравились. Такие с блестками, такими, со звездами. Я очень такое люблю, все такое блестящее. Прям девочка видно. В общем, мне очень они тоже понравились. С такой резинкой, очень крутой, с пуговичками, С таким вот. Прикольными звездочками. Не, ну классные они. Да. Все. Это все, что мы купили. Вот. На этом наш обзор. И наше видео подходит к концу. А если вы его досмотрели до конца, то вы молодцы! Ну, а пока. Всем пока!